Всем привет! С вами в эфире Портал 713, и я его ведущая, Хмелькова Ольга. И сегодня я вам отвечу на ваши все многочисленные вопросы по пункту 8 нашей ноты протеста, которую мы отправили международным коллегам, международное сообщество. И там вообще говорится про несамоуправляющиеся территории. Еще этот же термин применяется к несамоуправляющимся народам. Вот, но он применяется некорректно, потому что в первоначальном, первоисточниках все, все-таки речь идет о несамоуправляющейся территории. Что это такое? И почему мы применили именно этот термин? Несамоуправляющаяся территория ⁇ это аномальный термин в международном праве. Почему он аномальный? Потому что он применяется при достаточно узких и, и достаточно редких а, ситуациях, которые возникают, ну, может быть, один на миллион. И вот эта достаточно редкая и аномальная ситуация возникла в России. И, ребята, это наше, наоборот, великое счастье, великий выход, который мало кто понимает. Почему? Потому что даже в вузах международников не учат, как этим пользоваться. А для того, чтобы понимать, как этим термином пользоваться и вообще, как этим правом пользоваться, нужно анализировать прецеденты, нужно анализировать уже случаи, а кто, как и когда воспользовался вот данной фишкой и как они, что они из этого извлекли. Так вот, ребят, что нам дает а, вот этот вот право субъектность именно не самоуправляющейся территории. Первое, первое что если мы заявляем, <свят> мы, народ, заявляем, да, что мы ä, провозглашаем себя не самоуправляющейся территорией, первое, что нам это дает, это нам дает обнуление. Что это значит? Это значит, <свят> что не, само, не самоуправляющиеся территории имеют полное право не вступать в правоприемство а, предыдущего государства, никакого, ни СССР, ни России, никакого, то есть не нести никаких последствий за деятельность или бездействие предыдущего государства, это раз, это первая фишка. Вторая фишка. Это то, что э, не самоуправляющиеся территории, да, народ, который находится на не самоуправляющихся территориях, с момента провозглашения такого, э, такой правосубъектности более не подчиняется законодательству предыдущего государства. Это вторая фишка. То есть они, это э, этот вот такой вот правосубъектность... Дает, дает народу право не подчиняться законам предыдущего государства. Значит, третья фишка, вот именно вот этой вот не самоуправляющейся территории, да, что мы попадаем в некую такую ситуацию протяженность протяженностью во времени, да, причем неограниченную во времени, когда сам народ должен уже избрать органы управления, должен прийти к какому-то виду а, государственного устроя, да, может быть, и не государственного, может быть, это будет у нас империя, может быть, это будет держава, может быть, это будет государство, да все что угодно. понимаете, То есть народ должен сам решить по уставу ООН, по его а, конвенциям и всем остальным. Из всех положений в совокупности вытекает, что никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела страны. То есть провозгласившись себя не самоуправляющей территорией, мы тем самым отделили себя от других и сказали, ребята, у нас здесь вот такая вот ситуация, да, вы не лезьте, мы тут сами сейчас все решим, как нам сделать, да, а потом вам вынесем наше решение и уже соответственно его затвердим, аккредитуем правительство у вас вон ООН и т.д. и т.п. Дальше с вами будем общаться и заключать международные договоры. Но пока вот пока у нас вот такая ситуация. Мы не хотим на себя брать правоприемство никакой страны, да, которая была до этого. Мы вот создадим что-то новое. Значит, почему эта правосубъектность аномальная? Объясню. Потому что Возможность взять такую правосубъектность возникает в том случае, когда, когда фактически де юра по документам а государство прекратило свое существование, да, а де факто еще продолжает действовать, то есть продолжают работать органы государственной власти, продолжают взиматься налоги, поборы, сдаваться законы и так далее. Поэтому нашу с вами бдительность бережно усыпляют всеми средствами масштаба, информации все как могут да ничего в стране с 16 -го года не происходит никакой новости о том что российской федерации больше не существует она закрыта как государство да это транснациональная коммерческая корпорация не такой вообще никакой новости вы не увидите документов вы по этому поводу не увидите поэтому Знающие люди только и знают. Да? Вот те, кто интересуется тематикой, те, кто проснулись, те в курсе, что РФ больше не существует. Вот. И поскольку мы в курсе, ребята, мы имеем полное право воспользоваться вот таким вот аномальным термином, да, аномальной правосубъектностью. Она правда считается аномальной, потому что таких вот случаев не, не возникало уже очень давно, да, чтобы государство прекратило свое существование, но де-факто все еще как-то там людей прижимало. Поэтому, ребят, вот данная правосубъектность, она уникальная, ну или, как говорит международное право, аномальное. Ну, давайте я вам приведу... Uh, примеры, кто у нас такой правосубъектностью воспользовался и достаточно яркие примеры, чтобы вы понимали о чем речь. Ну, первый, кого можно привести в пример, это Ватикан. Да, то есть государство в государстве. Создав... Хотя Ватикан по, по всем правилам не является государством, но ему вот этот вот термин правосубъектности, да, не самоуправляющейся территории дал право заключать международные договоры, дал право отсоединиться от государства Италии, не подчиняться его закон, законам, а дал право значит взять опеку над своими землями. Вот вы читаете в различных источниках, да, что не самоуправляющая территории это, короче, для колоний. Ребята, это не для колоний, это для... Это когда народ берет под опеку свои территории, сам народ берет под опеку, понимаете? Когда просто, ну, некому, ну, брошенная территория или территория не занятая, или вот как в нашем случае случилось, да, что государство прекратило свое существование, тогда народ берет эту территорию под опеку. Никто-то там, ни королева, ни бавализа ни ООН, ни кто-то там. Мы, народ, заявили, да, что мы народ, на вот этой не самоуправляющейся территории, потому что ей действительно никто не управляет. Мы народ берем эту территорию под опеку и будем решать, как мы ей будем управлять самостоятельно, потому что это наша земля. Вот изучайте внимательно случаи. Да, опять же, возвращаясь к Ватикану, хочу рассказать: да, что. Ватикан пошел по этому пути и добился достаточно многого. Вот. Его признали. Его признали в международном поле. Ватикан заключает договоры, причем усилил свое влияние на весь мир. Да? Вы все знаете каноническое право, которое, опять же, было э, насаждено всем Ватиканом, ну и многие-многие-многие другие какие-то правила игры, да, к, где важную роль сыграл Ватикан. Понимаете? Потому что у него был определенный статус, и этот статус никто не мог игнорировать. Вот по-другому зайти а, в правосубъектность, по-другому а, восстановить органы власти, корректно это сделать да, чтобы не развязать войну. вы поймите, что а, любое противостояние сторон да там кстати между прочим к этому термину не самоопределяющиеся территории также относятся понятие вон если вы почитаете да, по моему 11 глава устава. Там написано «воюющие стороны». Так и есть. Одна сторона агрессор, да, а вторая сторона восставшая против такой власти. Так вот мы с вами восставшая сторона. И если восставшая сторона берет себе правосубъектность не самоуправляющей территории, да, это дает ей право мирно, без конфликта, без вооруженных сопротивлений да, решить вопрос. Почему? Потому что это соответствует уставу ООН. И ООН здесь будет очень четко бдеть за тем, чтобы ничего не произошло. Да, Включив сюда и Красный Крест как наблюдателя, а Красный Крест, вы знаете, есть у нас на территории нашей страны, и он за всем этим наблюдает, он в курсе, он уведомлен, что да, действительно есть народ, который восстал восстал против существующей власти и хочет сбросить этот режим. Вот и все. А те, кто считают, что они под шумок, под гнетом власти смогут что-то организовать, ну хорошо, ищите выводы, обоснуйте, как вы это сможете сделать. Да, потому что раз вы признаете все, де-факто существующую, продолжающую существовать власть Российской Федерации, обсуждая и в болталках, и в ваших чатах ее законы, да, с каким-то жутким испугом, бог. «Боже, они там по создавали, а давайте протесты писать». Но это значит, что вы продолжаете признавать действия государства. Ребята, оно ну в 16 году закончилось это действие государства. Вы чего обсуждаете? Какая-то коммерческая контора чего-то там э, создает, а имеет ли она на это право вообще, давайте понимать. Но ну, она имеет на это право, это оферта. Пока вы принимаете правила игры, пока вы продолжаете спать и играть, ну, играйте дальше. Или же, или же у вас есть другой вариант, да, примкнуть сказать что да мы действительно тот самый народ про которого заявлено в вашей же конституции да и в ваших же во всех документах и международном праве это мы тот самый народ это мы заявили себя как не самоуправляющаяся территория тем самым скинули с себя гнет ваших дурацких законов которые нам нафиг не нужны да потому что мы народ вам своей потребности не изъявляли никакой да, какая у нас у народа потребность, чтобы нам изымали органы? Или какая у народа потребность, чтобы 12 тысяч законов РСФСР и всяких разных взяли и отменили? Кто-то из вас вообще подавал такое прошение? Вообще на самом деле происходит такая катастрофичная ситуация, когда власть настолько оторвана от народа, что она не понимает, а народу это надо или народу это не надо. То есть она делает законодательную базу такую, какую надо олигархии. Да? То есть они живут для себя, народ никто не спрашивает – а зачем тогда мы делаем выборы депутатов, выборы всех остальных, если нас никто спрашивать не собирается впоследствии? Мы тогда зачем их всех куда-то двигаем во власть? Они же не представители народа, понимаете? Они не представители власти. Зачем тогда они нужны, если они не наши интересы представляют, а попадая структуры и органы, да, начинают представлять интерес олигархии. Это где такое видно? Это уже феодализм, ребята. Причем он уже давно настал, да, это уже прям, я не знаю, куда мы откатились, в Царскую империю, да, или в Царскую Россию, или куда мы откатились? В времена феодализма, что ли? Вы хотите жить в таком режиме, продолжая обсуждать их законы, продолжая обсуждать, что они там творят? Нет, ребята. Не прекратите это делать. Все, мы уже заявили давным-давно, что мы не самоуправляющаяся территория. Мы народ, который взял эту территорию под опеку. Мы вышли в, в определенную право субъектность. Мы имеем право не признавать законы Российской Федерации. Есть также в международном праве императивная норма, да, молчание – знак согласия. И эта императивная норма, она действует. Вот, поэтому раз Российская Федерация это не опровергла в положенный срок, да, в 10-дневный, раз а, ни Ватикан, ни Трамп, никто не опроверг нашу ноту протеста, да, но не, даже, ну, даже, хорошо, они промолчали, это императивная норма права, все, молчание, знак согласия, то есть они молчаливо согласились с таким статусом, Понимаете? И теперь что происходит? Что они вынуждены, вынуждены исполнять наши воли и заявления народа, потому что мы сейчас действующая власть. Это по уставу ООН. Когда восставшая сторона провозглашает себе статус не самоуправляющейся территории, де юра, де юра, власть переходит народу, который опекает не несамоуправляющуюся территорию, то есть нам. И до Юра к нам власть перешла, ребята. А де-факто эту власть теперь нужно пойти и взять. Да? Поэтому мы сейчас организовали массовую веерную рассылку по всем структурам Российской Федерации, потому что каждая структура – это отдельное юридическое лицо. Мы сейчас уведомляем а, официальными письмами каждое юридическое лицо, что до юра власть перешла к нам а, с императивной нормы права молчаливого согласия. И де-факто мы вас уведомляем, да, что теперь власть на нашей стороне, теперь вы играете по нашим правилам, мы не признаем ваши законы и имеем на это полное право Потому что нас признали, и если бы нас с молчаливого согласия не признали, ребята, нам бы уже давно бы и, и ноту протеста бы выдвинули в обратку, и опровержение бы выдвинули. И поверьте мне, и телефоны, и адреса они находят очень быстро, когда им нужно. Понимаете? И кому надо, и генералы дозваниваются, и все дозваниваются. Находят из-под земли. И милиция, вон полиция, которая очень быстро находит и адрес, и моего места жительства, да, и, и приходит, и письма отправляет, и кланяется, и благодарит, понимаете, когда им надо. Поэтому говорить о том, что нас невозможно найти, ну это смешно, в конце концов, это смешно. Значит, с молчаливого согласия э, мы взяли на себя властные полномочия власти управления. Вот, вот. Такой вот у меня будет комментарий по этому поводу. Ищите еще больше информации на просторах интернета. Очень много статей по этому поводу написано. Изучите этот вопрос глубже. Изучите, в конце концов, Устав ООН. Изучите его конвенции да, по отделению, по определению территорий, народов и так далее. Изучите а, более глубоко случаи, прецеденты, да, кто как отделялся. Почитайте вот недавний случай, как у нас Абхазия отделялась, как у нас другие территории отделялись. Вот, и вы посмотрите, как как они это делали. Проанализируйте хотя бы, прежде чем поднимать панику, проанализируйте, как этот термин используется, как этот инструмент международного права вообще используется и для чего, и почему те или иные не смогли им воспользоваться, да? потому что он используется исключительно в в таких вот в, в аномальных ситуациях, когда по факту правительство а, закончило свое существование, да, то есть государство фактически юридически закончило свое существование, да, но все-таки продолжает еще чего-то здесь трепыхаться. Ребят, у нас вот такой исключительно уникальный случай, поэтому мы воспользовались этим термином, и он поистине а, ограничивает нас где-то в каких-то правах, но дает нам шикарные шансы сейчас выплыть без войны а, во всех этих ситуациях, потому что все остальные Остальные статусы, которые мы будем на себя брать, правосубъектности, все остальные подразумевают военные конфликты. И только э, с, правосубъектность не самоуправляющей территории не подразумевает военного конфликта, а наоборот да, привлекает сюда наблюдателей для того, чтобы все прошло тихо и мирно. И если бы сейчас правительство бы не подчинилось волеизъявлению народа, который де юра является властью да, и не отправило бы правительство в отставку, вот, то у них были бы серьезные проблемы со стороны международного сообщества. Те, кто считает, что международное сообщество... Euh нам не нужно, те глубоко заблуждаются, потому что это называется железный занавес, и здесь уже, понимаете, гражданская война может быть вполне открытая. Поэтому этого допустить ни в коем случае нельзя. По поводу законодательства, да, по поводу того, что Путин хочет поменять Конституцию. Ребята, еще раз повторю, де-юра прекратила существовать Российская Федерация. Это коммерческая компания, Конституции не существует, это проект. Понимаете? Соответственно, что они там будут, каким голосованием это делать, это уже не важно, абсолютно не важно. Это коммерческая компания, которая у себя внутри меняет устав голосованием сотрудников компании. Да ради бога, пусть что хотят там, то и делают. Хотят отделяться от международного права, так они обязаны это сделать. Они обязаны себя отрезать. А от вот этой веточки, от международного сообщества. Они сами себя сейчас отрежут, купируют себя, да, и там внутренние как... уплывут, как, я не знаю как торговая корпорация на торговом судне уплывет где-нибудь там в нейтральные воды Тихого океана, и пусть там себе болтаются, понимаете? То есть они же этими действиями сами себя оккупируют. А раз они а, отрываются от международного права, значит их уже международное сообщество не сможет защитить. Потому что власть у нас... Вот, у народа, да, территория находится под нашей опекой, в границах нашего бывшего, да, ну и, и настоящего Союза СССР. Эти документы никуда не делись, делимитация и демаркация границ 75 года, она как была зарегистрирована в ООН, так они остались, никуда эти документы не делись. Вот, поэтому мы берем вот в этих границах ту территорию под опекой, а Российская Федерация сама себя отрезает от международного права, оккупирует и пошла в свободное плавание, куда хочет, как торговая корпорация. Они же себя зарегистрировали как общественная организация России. И дальше они могут продолжать действовать как общественная организация России. Пожалуйста, пусть действуют. да Но они уже не имеют права вести себя как государство. То есть взимать налоги, иметь армию, иметь еще чего-то там, все, что положено государству. Да? За, за население распоряжаться, там МСУ управить и так далее, и тому подобное. Поэтому... Ребят, процесс длительный, процесс достаточно кропотливый, болезненный. Нужно просто сейчас очень внимательно следить за тем, что они делают, да. ну и, соответственно, подкидывая им очередные распоряжения, указы, то есть направляя направляя их на определенные действия. да. Ну, я думаю, что распуск правительства – это только первые отголоски, да, требования, дальше пойдет и Дума, дальше пойдет и все остальное. Вот И нам нужно будет тут скорректировать еще их путь, Путь движения немножечко, да, по направлению, к нейтральным водам. Вот. Поэтому, ребят, работа идет. Работу будем продолжать, давайте без паники, если у вас возникают вопросы, да, научитесь по-человечески относиться друг к другу, научитесь уже по-человечески взаимодействовать без претензий, без хамства, без фамильярности, без прочих деструктивных элементов, да, задавайте открыто, нормально, спокойно вопросы, знаете, да, просящему будет дано, поэтому задавайте нормально вопросы, все вам прокомментируем, все вам ответим, если вы не разбираетесь в каких-то нюансах и тонкостях международного права, значит, прокомментируем. Консультируем, разберемся вместе, все разложим по полочкам. Но паниковать и поднимать волну не стоит. Ну не стоит, вы сами себе этим самым вредите, понимаете? Опять же, вы вредите своим соседям, вы вредите своим друзьям, да, уже все устали, вы поймите, Но ну, реально народ устал. Реально уже у всех не выдерживают ни нервы, ни сердца, ни все остальное. Здоровье уже у людей все, ни к черту. Ну и вы тут еще вот эту вот колбасню устраиваете, да, то такое, то не такое, то за белых, то как по пандопу вы себе ведете кепочку меняете но кто-то может кепочку менять а у кого-то уже сил больше нету понимаете люди уже с катушек реально съезжают и у них уже нервы сдают вы прежде чем панику поднимать вы хотя бы разберитесь что происходит да ну задайте мне вопросы в конце концов я всегда отвечаю на вопросы на нормальные адекватные вопросы я отвечаю всегда и причем достаточно оперативно, да, в отличие от многих, очень оперативно отвечаю на вопросы. Поэтому, ребята, не поднимайте панику. Но хотя бы, я не знаю, с человеческой точки зрения отнеситесь к своим э, близким, да, которые вас окружают, к своим близким человекам. Если вы их таковыми считаете, да, настоящими человеками, настоящими людьми, пожалуйста, не надо хотя бы вот э, такое вот разводить. И так уже в чаты зайти невозможно мат-перемат, потому что вы себе ведете, как не знаю кто, вот у меня даже слов нету. иногда заходишь и вот просто в ужасе, в ужасе выходишь из этого чата, потому что добавляют меня бесконечно куда-то. Читать это невозможно. Как вы грызетесь друг с другом? Ну это вообще кошмар, но вы, где ваше достоинство, собственно говоря? Как вы общаетесь своими собратьями, с которыми вы собираетесь восстанавливать страну? А это мы еще не приступили к активной фазе строек. А что же потом будет, когда мы будем строить эту страну, да, если вы вот так вот сейчас в чатах грызетесь, а потом на стройке поубиваете друг друга молотками, что ли? Ребят, ну вы чего? Ну возьмитесь уже за голову-то. Уже хватит в бирюльке играть. Или вы попадаетесь на удочку пропагандистов, которые расшатывают психологический климат в стране. Вы хоть немножечко отдавайте отчет, что происходит. Конечно, есть и пси-террор есть, и пси-атаки есть, и специальные засланные казачки есть, которые расшатывают психологический климат. И вам нервы в том числе. Вы потом ночами не спите, у вас потом нервишки сдают, да, давление скачет. Голова болит. Зачем вы это делаете? Вы подумайте 10 раз. Нам нужны осознанные, понимаете, собранные люди в расцвете сил, с крепким здоровьем. Нам страну надо восстанавливать. Детям своим вы что оставите? А внукам своим вы что оставите? Вы чего там сидите в чатах, грызетесь и политику? Уже давно надо объединяться. Как вы можете объединяться, если вы из-за каждого слова вот такую бучу поднимаете? Ребят. Ну, уже давайте, как бы, я не знаю, непонятно вам, но наберите меня, в конце концов, узнайте, почему я так применила, почему так написали, зачем, к чему, ну, разберитесь хотя бы, ну, зачем вы это нагоняете, я понять не могу. То есть вы идете против своего же народа, Зачем вы это делаете? Вы доводите друг друга, вы не поддерживаете, вы не оказываете а, ту самую сплоченность, не выказываете, не показываете, да? Один одно сделал, другой другой сделал. Так ты разберись, что твой сосед сделал сначала, прежде чем на него бочку-то катить. Разберись, может быть, тебе тоже это надо. Так нет же, надо сначала бочку накатить, понимаете, до пилого коленя всех довести, ребят. Ну, при таких обстоятельствах сплоченности не будет никогда. Как мы страну будем поднимать? Все начинается с психологического климата в коллективе. Любое дело с этого начинается. Если его не установить изначально, да, мы не можем объединиться, мы поразбивались у ну, нас 150 разных фракций. И белые, и синие, и красные, тут смотрю, кто там Боже, царя храни, эти там э, Русь восстанавливают, эти державы, эти СССР, эти там МСУ, эти еще кого-то делают, и главное, все друг другу наперекор. Да, это нет, мы с вами не хотим, феодализм какой-то, вот правда. Каждый свой, своего феодала там поназначал, и все, они восстанавливают. Но, ребят, ну, надо же смотреть, что у соседа двигатель-то прогресса в чем, понимаете, наши торговцы ездили, понимаете, у всех все смотрели, где и что было, и засланные казачки тоже ездили и смотрели, а у этого вот это надо позаимствовать, а вот научитесь как-то вот между собой-то общаться. Не, я не говорю, что плохо СССР, я не говорю, что плохо там феодальные строй, я не говорю, что плохо МСУ или там, знаю, царская Россия или еще что-то. Вы возьмите что-то среднее, что, что нам всем а, будет выгодно, Давайте возьмем у каждого же свое видение, свои фишки, да, но это не значит, что все должны жить так, как вы живете, так, как вы хотите, да, но что-то среднее же мы же можем сделать обоюдно, вместе, объединившись, да, одни вот так сделали, другие вот так, да, давайте уже объединяться. Что же вы начинаете друг на дружку-то бочку катить и панику поднимать? Понимаете, вот э, в период такой вот... Э, Такого тяжелого времени, когда должна быть максимальная сплоченность, многие люди, наоборот, ведут к тому, чтобы общество разобщить, еще мельче разбить, понимаете, на детали. И ну как этих людей можно только назвать? Да, я не буду терминологию применять, но я думаю, что всем понятно, что это за люди и куда они ведут. И это не говорится о том, что их партийная линия, да, она вернее, чем моя или чем там еще у кого-то. Нет. Просто само действие. Но если твоя, вернее, веди, веди верной дорогой, выведешь, все за тобой пойдут, не проблема, абсолютно. Но нет же, надо же по пути всех утопить, понимаете? А раз человек идет и по пути всех топит, значит, что он кого он топит? Он топит свой же народ. Ну, а тот, кто топит свой народ, тот мы знаем, кто. Вот, поэтому давайте побольше осознанности, побольше сплоченности, ребят, разбираемся во всем. Мы все с вами в первый раз в такой ситуации, поэтому учимся на своих ошибках, учимся как можем. Вот, давайте не претензии предъявлять, а давайте разбираться, да, куда нам идти дальше, потому что нам еще страну восстанавливать.